как пределитель чистоты. Потом... Энди Плюс. <coughs> Он должен копировать все г форды сейчас проверим 80-битные 40-битные 48 -ые. не все Немного. вот возьмем мотоцикл чип 48 -ой. сорок 48. Открытый. Так, окей. И, смотрим. Тут показывает, что надо включить, выключить зажигание. Это чипота вот 48. Ну, наверное, его скопируют. Поднестите. Включите зажигание Чип А2 Ауди Так, смыть дальше ну, 46 он Спокойно копирует Так Копирующий чип 48 -й. Сделан из какой-то пластмассы более прочное, наверное, чем стекло. Так, надеваем сброс. Jam, да? Чинг-джам, да, 48. Для да, копии. Смотрим. Тут у нас, так я достаю сейчас интересно, 80. А сейчас так, 4D. DST80. DST80. DST80. DST80. DST80. DST80. DST 80. DST 80. Любая копия. Отключите к компьютеру. Включите компьютер терминал. Так, ну ладно. Good morning. Смотрим чипы для него. Mm -hmm. так, это у нас получается тип 46 GMD, вот GMD 6, написано 46. Да. Что самое интересное это 48, Что -то Сейчас посмотрим mm. Ford. форт вот. вот, подключите. Так, 4D72. ДСТ это идет для ТИОДы. Компьютер, терминал. Подключите компьютер. Получается через компьютер, компьютер, терминал. Так, прибор JMD. Копирование чипов для Toyota. Он записывается через телевизор, через интернет. Вот программа. Подключаем прибор. копируют сорок восьмые, прибор, Так, приборчик, берем dst семьдесят дест восемьдесят Нажимаю копию. Лайзер компьютер, терминал. Подключите компьютер. подключили. Декода. Нажимаем на приборе Декодинг. Пошло. Плаззотина. Все. Здесь в коде Сукас на приборе показывает запись. Все Копируем. Ну и так другие чипы, которые не записываются в декоды. Не знаю, какие там будут. 48 либо там 4D 80-бит. Какие-нибудь еще там есть 4D 60-80-бит. И обновление. правда Тоже все равно. Сериал вновь, 20-ватт, 2-ватт, 2 дисконт, хк-блеватт. Как не камеры, да? ставьте сюда, сюда перевод Подождем, может что-то я обновить Пайзер старт, ханди бады Пайзер старт Так, ну вот в принципе, обновляется приборчик. Плайт перегрузить перегрузите, просто выключите прибор, включите. И пошло автоматическое обновление. Ничего сложного нет. Сейчас, может, и без компьютера будет 4G записывать. Попробуем. Прибор самый новый с новыми микросхемами. Выпущен в мае старые приборы может они и не пойдут схему надо будет обновлять может пойдут кому надо обновить так ну вот в таком процессе дальше будем смотреть, какие чипы записывают. Сейчас обновится. Чип Т5. Так, смотрим. Тут у нас Тип 14 Т5. Так, мне больше нравится Тип 33 Т5. Мы пробуем записать. так чип записан. Проверяем. Новая версия записывает Т5 чип. Тип 33, Т5. Так, генерировать. Ставим на ключик. Берем вот 46-й, к примеру. Подносим. Считываем. Так и вот какие можно сгенерировать модели. Так, еще черри, ранауты, опели, опель, маванна, ван, ренаут, мицубиши, крузы, в общем, вот модели. Так, если нам надо сгенерировать что-то другое, берем тот же самый Т-5. Так, прочитался. Т-5 генератор, Т-15, так. Ну-ка, 48. Так, сорок. 48 с кода Audi TP25 GT Scode. Так непонятно, это генерация. Так, вот это мы смотрим. пульт. Сейчас у меня пульт нет. Так это информация. Версия 6.1 обновилась. G. Самая классная версия. Все, в принципе. Записывает он у чипов все GNB, называется. Берем чип CN3 и смотрим, определит ли он этот прибор, этот чип. Так, PCF36, Hittag 2, бланк PCF моды CN3 TRH3. Чип отлично определяет. Так, какой еще взять? Типа чип? Давайте от Audi А2. Он будет это менять так аудит 48 а2 нажимаем окей зажигания выключите какие-то 46 ну скорее всего этот чип можно скопировать раз он так показывает так. форты мы смотрели посмотрим Терых опять как так опять такой чипчик ставим так. просто там вот такие вот записи 4s фирмы Гритэйл. Смотрим. Тоже 4S там запись идет. Не пишут, что это на ГТИ. Ну все.